Да, Давиду Сколько подарил тысячу рублей. Ага. Что-то... Ага. Что, где ты купила-то? В секс-прайсе? Конфетки взяла. Детям. Как это немножко? понемножку Пиши-сай, пиши Салат делается я у нас. Диме телефон привезла обратно. Да. А себе не привезла ничего. Ага. Кофту купила Кофту купила? Да, да, да нормально. Да, хорошая. Да. А вот Давиду я футболку подарила. Ну тоже хорошая, но... А я Давиду ты мне подарила. Можешь себе две футболки взять? Пошли девчонкам, что подарила? Кена я купила, потом Нафиг ей кена можно? А? Так, девочки, показывают, а? что вам сестра подарила. А, Ну-ка, да. давайте сюда. Что, достанем? Барби. Это секрет. Короче, наливайте водичку, а, пойте да, да, да. А что она? что надо? Блин. Все дети, но, это, она Спасибо, никто не сказал. Спасибо. спасибо поцеловать. Поцеловать спасибо. не сказали, что? А, не не стали, что? А поцеловать Фариду. Опять, Ой, меня не надо... опять ты попал, звезда Ютуба. <связывая> Дедушка как... опять попал. А а -а -а. это... Чё, так нормально? Дима тоже задружить хотел, <связывая> да. Не отпустили, в пятерочку <связывая> хотел бежать, <связывая> по-дружески. А, <связывая> <что? связывая> <связывая> а сегодня мотоцикл купили, это ничего, Да. Ну равно, потихонечку, потихонечку, еще не видишь. А будет. вещи Финанс я тебе... Это не есть. Финансы это не всегда есть, Дима. Я просто в шоке. Ладно, будет Давид кататься, не переживай. Давид подрастет. Ой, они ну, ты, ты купила Барби. две куклы? Мама. А... А. Потом ты Барби, так я взяла. а ты еще Барби для нее взяла, да? Ну кофта это хорошая, молодец купила. Машу. Теплая хоть. Кстати, у Барби-то платьишки ты можешь померать как раз. Да, да. Вот у Барби платьишки-то где у тебя все игрушки? Блин, в пакете было куда-то положила в шкаф. Ну, что она там, ну, О, вот это да. Вот это очень да, это хорошо. Привет. Дождь, да, начинается? Да. А, я выжусь. Руковые, это тебе. Это тебе. Это Сегодня это у меня тебе. стирка полностью, одела все стираю, постельное белье все постирала еще, еще. Я Я испугался, смотри, нет. гремит, О, нифига себе, смотри, что О, блин, оттуда сюда идет, оттуда сюда, смотри по ветру-то да. По тучам, видите, еще как быстро У нас, блин, Бяша-то, я чуть не проматерилась манька то Они там стоят? Да а Пошли, ]те, ]те, загоним тебе. Друзья, ну, короче, сильнейший это, ураган да, У нас в поселке Вот смотрите, шифер валяется Там женщина за секунд 30 прошла И прям на это место упала Представляете, как ей повезло Соседка наша мы стоим как раз сидеть и смотрим и шифер уже. А так надо От отойдите-ка нет. Ой, у нас Манька с у меня теплица, все, хана. Дима, отойдите, я подойдите, говорю. Ты да? орешь, ты что так нервничаешь? На, На, раз, раз, жми, да, да, я видишь, попал. У нас темнота. Самые нам, улицы, нас. Я люблю <laughs> такие погоды. Короче, что только то что закрыли? Я такие погоды люблю. Тихо, тихо. Господь ругается. Точно, да. точно. Шторка-то. Вот у нас новая бабушка, познакомьтесь. Ой, не знает. Они не знают. Да. Вот они с Фаридой чистят картошку на салат, а я собираюсь козумить, так как. А вот еще себе картошку. Толчонка будет. Котлеты ждут своего этого. О, уже они подтаяли. Жарить можно. Они, ой, блин. Короче, я пошла. Опять а там. Меня по дороге, нет, вы нет, нет. Не Рол там не возьмут и че, с, а с, с Нет. А с ума с... Нет, желудок у а тебя нельзя. Мама, ей Сейчас уже на стол будем накрывать. Так, лук мне а не, не забыть и укроп. Все, я пошла. Робот, укроп. Да, я уж целый день все несу его и все забываю. Короче, друзья. Занесла я лук зеленый, как они просили укроп. <coughs> Дождь хороший прошел. Но урок. Не будешь, что? Не надо будешь, что? Давай я не хочу. Ему не надо, он не хочет, что не хочет. Я, я хочу зелень. меня. это я гараж. Не да. да. да, а нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Доброе утро, друзья. У нас проснулась Даринка, мандаринки и улыбается. Да, сняла себе ползунки, снимать научилась. Барсик лег к ней, не переживайте, он обработан у нас мальчик уже, обработанный его мыли уже раза два, вот. И лежит с ней на руку лег. Даринка улыбается. Доброе утро, страна. Доброе утро, страна. Красавчик. Ладно, нянька есть. А я тем временем белье занесла На улице очень холодно. Все похолодание стало. Ладно, сено все забрали, все завезли, картошку сделали. Ну, все хорошо. В огород сейчас не зайти, очень сыро. Теплицу открывать не будем. Зачем ты сняла себе ползунки? М? Да, зачем ты сняла? Будь здоровая, России большая не болей, будь здоровая, России большая не болей. Доброе утро, друзья. Вот и прошел у нас день рождения Давида. Да. Я пришла с утра пораньше коз козом. Короче, подаила Маньку. А что думаю лежать? Думаю, сама справлюсь. Ни Андрея ничего не стала будить. Вот. Чайок попила и рванула сюда. Душа что они спокойно надо их вывести. Вот они у меня начали жевать. Маняшка с Бяшей, Бяша Дорогой мой, ты куда погнал? Куда погнал, а? Солнце мое Ну я могу сказать про день рождения? Давиду очень понравилось Он говорит, давно такого дня рождения не было Ну пошли гулять, дорогие мои Пойдемте, пойдемте, пошлите мои хорошие Пойдем, мать. Маняшка, пошли Вот они у меня ванули Нет, домой не пойдем Мы гулять пойдем, давай, давай, умница Давай, давай, мой хороший, пошли, пошли, пошли, пойдем вперед, вперед. Вот, ладно, я сейчас их провожу, а потом мы с вами побеседуем. Короче, вот я их спустила, и соседка идет. Яблоню спилили. Вчера у нас ураган был, и у нее поломала ветки, а, поломали веточки. Ну такие массивные ветки смотрю, потому что муж там пилит. О Бензопилой Короче, она понесла И у меня бяшка с Манькой повесили на этих ветках Я говорю, оставляй я, Оставляйте, я унесу, говорю Спущу вниз, пускай жуют И вот они наяривают прям такие Бяшку уж почти доел Листья, они вот эти листья съедят И я эти ветки Уберу затем Ну, в принципе, вот Для них сегодня, конечно Вот это лафа да, яблоки мы любим, скажи, мы ветки, мы любые ветки они любят. Мои куры там бегают, Петька, еще не кормлены, сейчас пойду их покормлю. Эти все, моя хорошая, моя девочка, да, ты моя сладкая, ты моя девочка. Что-то у тебя покусали или что, или Бяша тебя побил опять, мужик твой засранец. Бяш, ладно, пока, давай, оставайтесь с Богом, никого не бойтесь, Вот замануха для них, да, Бяшка? Яблоки наяриваешь. А, Бяш? Да, мой хороший. Да, мой хороший мальчик. Сколько он так-то у нас нежный, ласковый мальчик. Да, кушай, кушай. Все, приятное печатой мои хорошие. У меня Василек пришел. Нравится как он Лямкает. Мне очень нравится. Прям с таким аппетитом угу. вкусная молочка, видимо. Он, кстати, знаете, такой умный стал. Он знает время дойки утром и вечером. И он приходит, где-то бегает-бегает, а потом приходит на... покушать. Хороший у нас мальчик. Вот девчонки у меня посудку принесли. Ну, то есть аминка, как всегда. И вот у него конфисковали тарелочку эту для Васика нашего. Пойду в теплицу посмотрю, как обычно. Ну вот, друзья, сделала я свою работу. В теплице посмотрела, проверила, нормально все. Все растет и трава с ней месте. Даже, наверное, скоро будет наравне со всей рассадой. А вот смотрите, капуста здесь какая стала. Красавая. А там еще лучше. Маселек, вот ты нежный какой стал у нас мальчик. А, чего начать? Ну что, день рождения хорошо прошел. У меня Давид очень был рад. Очень хорошее день рождения. Новая бабушка очень хорошо помогала, молодец. А старая бабушка вот эта Андрея мать, которого, ну в принципе за бабушку ты не считаю я ее. Вот. Даже не позвонила, не сказала, Давид, с днем рождением тебя желают то-то, то-то. Да нет такого у нее, блин, что-то какая-то вообще она глупая тетка. Не понимаю, она же ведь старее, это внуки растут. А знаете, у меня такая вот, даже на мне вот это было, да, даже вот опыт вам могу дать себя. Меня в детстве тоже сильно обижали же. Попадала мне хорошо, как старший И отворот, отвороты от меня были И повороты В итоге, кому пришли? Гузельки пришли Боженька делает так, что от кого отворачиваешься К тому же идешь но я не знаю, если дети это простят Я не знаю Они со мной не будут общаться Я просто с ними не буду общаться Если они с ней будут общаться Мне этого не надо вот. Да, мотоцикл же вчера Ну как, мопед купили Димки На единовременные выплаты а Ладно, хоть это помощь какая-то И у меня Дима очень давно хотел мопед Пацаны здесь гоняют И он Я так думала, думала Думала, думала И надумала, Дим, я тебе возьму, говорю В кредит да возьму В итоге взяли мы этот мопед в кредит, конечно, не просто У нас таких денег сразу нету, выплатить 55 штук. И, и он все доложил, где купил, что купил, почем купил. Калугиной, у, ну вот этой Калугиной, у Андрея на сестре, сыну. И вот сейчас они за нами повторят. Они всегда за нами повторяют. Я не знаю, как так можно, блин? И хотят тоже мопед теперь купить. Потому что они, Дима подтягивает его, подтягивает во всем. Нафига это надо, говорю, не надо. Денис, конечно, дети-то не виноваты, пускай дружат. И они переписываются. Вот у нас опять родители а, поругались. Ну а там... правильно, дружить-то должны, должны дружить. Денис, мне вот Денис-то нравится, пацан хороший мальчик. А... Миша, конечно, у них какой-то вообще не нравится. Он такой из себя корчит, я не знаю. Салапет еще. Да, других я и не знаю, так, в принципе, пацанов. Но если она в честь мужа назвала сына Сашей, так я не знаю. Сейчас дочка будет Таня, наверное, в честь нее. А больше имен-то не знают они. Я представляю, если бы я родила, вот сейчас Даринку и в честь себя назвала бы. Это такая, знаете, для меня кажется... Так сильно себя любить, и так мужа, и своих детей так называть, для меня это как-то дико. Не должны два имени в одном доме жить. Вот. Ну чё. Ну вот и все Всё. Сегодня Фарида хочет на мопеде попробовать покататься. Она очень любит. Она все говорит, я куплю машину, я хочу машину, она машину хочет. А у меня, я, я говорю, теперь все, мне теперь машину надо купить. А у меня отец говорит, а я в тебе не сомневаюсь, я знаю, что ты поедешь, сядешь и поедешь, говорит, ты потому что это настырная, говорит на своем стоишь, что вот если захотела научиться, ты пойдешь и научишься. Но это и есть такое во мне, да. Ну, что-то у меня такого желания нет. Может, на машиночку-то сесть. Ну, когда, может быть, если, дай бог, появится машина, может быть, там, конечно, желание появится. Как-то по я ехала в машине, ну и нафиг, нафиг, нафиг. На мотоциклах в 90-х годах у меня были друзья, все на мотоциклах. Мы гоняли в деревне, Ох, мы как гоняли. Вообще. Для меня мотоциклы это вообще вещь. Вообще люблю, когда люди на мотоцикла гоняют. Ой, балдею. Особенно в касках. Ой, красота, люди. Вот. Ну, что? Ну, кстати, вот это у отца моего. Жена-то новая-то, да? Ну, они как? Не новое, они давно уже вместе... Ну, я как-то к себе больно-то не подпускала, а вот раз думаю, а что. Ну и все. Смотрю, она так это помогает, все во всем это. Вчера готовила, готовила. А мне некогда было. Я вчера постельное белье, одеяла, все стирала, подушки сушила. Я знаю, что погода изменится. И мне надо было это все постирать. Как будто больше дня не будет, да? Но я не могу, мне надо постирать. Я вот уперлась и все. Постирала все, слава богу, все высохло, одеяла, высохли. И она, а, то, что спрашивала только, что, куда, я вот показывала там это, это, то все, ну, и нормально сделали, молодец она. Так-то работящая женщина. Дай бог, дай бог, пусть живут. Вот. У меня больше никого нет, кроме детей, конечно, старших. Вот, вот этот отец. Дай Бог, я ему желаю здоровья, чтобы он жил долго. Я его очень жалко. Он к моим детям очень хорошо относится. Бывает, у меня иногда такое поплакать, а вот посижу, поплачу так, в сарайках. Вроде легче станет, но детям не показываю, стараюсь этого не показывать. А вот вам покажу, да. Опять скажу, о, гузелька опять заныла. Можешь выложу, можешь не выложу, это плак... плакание свое, не хочу. Тяжко-тяжко, что-то до души -то何? <pathogens> <begging> я, я просто никогда не думала, что вот жизнь может быть такой. Я всегда счастливая была, когда жили мы все вместе. И когда мама рядом была когда бабушка рядом была. И вот эта женщина мне напоминает маму. У меня мамка раньше приходила, я всегда посуду мыла. Приходила там, уходила и всегда посуду мыла. И вот я то же самое, вот она то же самое делает. Я ушла там, допустим, покормить или что-то, а на хоп, уже посуда вымыта. И вот это мне очень напоминает мою маму хоть она маленькая, но у меня мама-то высокая же была. Я по маме, по папе высокая-то и то. Вот. Да, дело-то не в росте, но выходки есть такие, что напоминают мою маму. Тяжело бывает иной раз. Ряда вначале против была. Она очень деда любит. И говорит, это мой дедушка, я его никому не отдам. А вчера приехала с города, поздравила. И потом смотрю, они вместе картошку чистят, разговаривают. Ну, у меня Фарида, она такая, она спойчивая пять минут, как я. И все забывает там же. Она, короче, добрая девочка-то у меня. Очень добрая. Она ценит, любит меня очень сильно. Да вообще дети меня все любят. На это я не жалуюсь. Дети у меня молодцы. Слушаются. Что скажу, то и делают. Давид мне массаж делает. У меня вчера как эта спина, поясница заболела. Он такой, дай мама массаж делаю. Я говорю, некогда сейчас массаж делать. Мне надо делать. Мам, давай, давай. Он чуть не плачет. Мама, давай, чтобы тебе легче было. Потом вечером перед сном он мне делает. Я засыпаю. Он уходит. Меня усыпляет. Он меня, сын мой. Слава Богу, у меня дети такие понимающие. Я для себя ничего не куплю, но для них все сделаю. Для них все сделаю, чтобы они помнили. А знаете, почему я мотоцик купила? Потому что Андрей мне рассказывал, когда был он, ну как, демен возраст, и у матери деньги были в то время, его и... мотоцикл нашел, это было все, мотоцикл. все уже с отцом ходили. И мать сказала, нет, я тебе не куплю. И она не купила. И до сих пор Андрей это вспоминает. А я делаю так, чтобы меня дети всегда вспоминали хорошим словом, неплохим, неплохим словом, чтобы Упреков таких-то не было, чтобы на меня. Я хочу жить э... с уважением, чтобы дети ко мне с уважением относились. Молодость быстро проходит. Так что вот так вот, друзья. Ладно, посиделась я, поплакалась я вам. Да, Наташка мне написала. Ты, может быть, спишь из-за того, мало из-за того, что ты думаешь очень много. Да, я очень много думаю. У меня не голова, а дом совета, блин. Я хочу сделать уют в доме. Ну все, друзья, я пошла домой. Не знаю, чем буду сегодня заниматься. Ну, видно будет. У меня Давид каждый день спрашивает, мама, а завтра что? Допустим, он меня с утра спросит. Я говорю, «А, давай до вечера доживем, а потом скажу, что завтра будем делать. Мам, ты всегда так говоришь. Ну, а как больше? Надо дожить, говорю, до завтрашнего дня, чтобы... Где-то планы строить. С вечера я тебе построю, говорю, а с утра я еще подожди. Вот это, это здесь сделаю, то все хорошо. Он у меня все планы спрашивает. Какие планы у меня на завтра? Каждый день. Он всегда говорит, мама, отдохни. Тебе надо отдохнуть. А теперь вчера спрашивает, мама, у кого будет день рождения после меня? Я говорю, у меня... Будем исправлять? Я говорю, нет. А мы вчера с детьми собрались в комнате, разговаривали. Я говорю, нет, мы день рождения будем исправлять. Фарида говорит, мам, я тебе хороший подарок сделаю. Не надо, говорю, мне ничего. Ничего не надо. Мне никаких подарков, ни день рождения. Не люблю эти гнюхи ни... исправлять. Не надо мне ничего. Ладно, все, пошла домой.